Здорово, мужики, на связи Димон, Резидент Ич, казино Вулкан на телефоне, да, ставочка у нас сегодня вот такая вот, 28 и вот такие вот приятные, 1999 рублей, да, верю в магию цифр и чисел, надеюсь, сегодня нам попрет конкретно на телефоне удобно и комфортно играть в «Вулканыч». Обожаю просто, для меня это как райское наслаждение, можно раскинуться на диване, можно вообще в креселке расслабиться спокойно, да, потому что это телефон, в руке он не такой тяжелый, как ноутбук, да, или компьютер. Не, конечно все шутки, да, и в принципе телефон легче в руке держать, соответственно. Конечно же. Резидентич нормально дает сейчас, в принципе, вот с самого начала мы уже в этом убедились. Вот нормально залетает 400 рублей, да. Мужики, подписывайтесь на канал. Тоже не забывайте. И лайкосы тоже можете влепить, да. Но если будет хороший выигрыш, то тогда все, ставим лайк. Договорились? Все, договор тогда. Давайте я поставлю ставочку 45, да. Поставим 45, полетели сразу. Полетели. Так, 15 рублей Чисто по мелочухи пока выступаем Но ничего страшного Ничего страшного Так все время, всегда в начале Но Нужно аппаратику дать время Так, 45 рублей Ой-ой-ой-ой, хорошо 365 залетает Идем дальше Так, летим, 50 рублей Так, на ну, чуечка есть, что скоро будет бонус Давайте попробуем 90 Пару раз чисто попробуем, да Если повезет, то повезет, да Ниже двушечки, двушечки не будем спускаться, есть На чуечке, мужики, угадываю Вот это да, вот это я понимаю Главное, что бонус еще нормальный был Есть, x15 Отлично, супер что еще десяточка? Хорошо, как? Хорошо. Отлично. Ой-ой-ой-ой, X50 залетает. Вовремя, просто вовремя, на чуйке. Вот почувствовал, да? Доверяйте своему сердцу, своей чуйке. Обязательно. Вот, ребята. 4500. Супер. Казино-вулкан на телефоне, да, вот топовая. Магия чисел снова видели, да? 69-69, по-моему, было, если не ошибаюсь. Плохая память у меня. На цифры, ну, уже семерочка, да. Когда семерочка, то уже, в принципе, на те копейки не смотришь. Да, вот еще один бонус залетает. Второй сейф возьмем. Так, тут единичка. Давайте третий попробуем. Посмотрим, что у нас здесь будет Тоже единичка, да Давайте четвертый возьмем Так, здесь не повезло нам Ну, пока печальные такие бонуски Ну нет, до этого, конечно же, x50 поймали Так, ну нормально, нормально Сейчас, я думаю, все будет в порядке Так, 400 рублей Да, 170 тут так, тут ничего. Здесь 80. Еще 80. 20. 600. Нормально. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо. 650 залетает. Да. Еще 200, отлично. Ну, прям сегодня реально топчик. Давайте 180 ставочку сделаем сразу. Попробуем покатать. Так, ну по 200 рублей стабильно дает, да? 700. Почти девяточка уже. Резиденты чудали дали сегодня реально. Так, ну да, вот видите, пока что-то не сильно идет летим дальше так, 900 рублей хорошо, 9000 есть, еще 700 супер есть бонус, ловим, отлично супер, так, давайте возьмем второй сейф да так, тут не повезло жестко давайте попробуем третий тогда здесь тоже самое, ну как так ну как так как так оно происходит? Летим дальше, не расстраиваемся. Сейчас все будет, я думаю. О, есть, есть, супер. Давайте снова я возьму вот на зло второй сейф. Да что ж такое, что же это такое? Давайте первый попробуем. Первый сейф берем. Есть коньячок, отлично. Давайте третий попробуем. Есть, супер, еще десяточка. Ну да, казино Вулкан на телефоне топовая просто Сегодня Резидент еще разрывает Вулканыч просто мочит 3600, супер Давайте уже добьем 13, наверное Да, и закончим Ну, вот еще один бонус В принципе, может здесь еще нам залететь Хорошо, все-таки снова возьму второй сейф Ну да, единичка Все, в принципе, нет смысла дальше продолжать уже Так, да, тут динамит Давайте четвертый сейф Сразу берем четвертый сейф так, здесь единичка тоже, да, ну, 360 рублей так залетает, а, нет, смотрите, ничего себе, я думал, здесь тоже динамит будет, нормально, так мы даже и 13 добили, получается, хотя, может, здесь еще угадаем, да, ну, здесь я и не рассчитывал, в принципе, так, ну, нормально, 13 тысяч есть, да, в принципе, давайте тогда на этом закончим, да, Хорошего всем дня, мужики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем счастливо.